Всем привет от сайта Солнце Испания от меня Дмитрия. Мы находимся в рыбацком порту Валенсии, в рыбацком порту, потому что тот порт основной находится напротив. И вечером прибывают лодки с уловом и здесь можно купить единственное место, где можно купить дешевую свежую рыбу, реально дешевую, реально свежую. Здесь мы видим множество фургонов и оптовиков, это владельцы рыбных магазинов или владельцы ресторанов в рыбацкий порт прибывают баркасы тут идет разгрузка улова говорит, как лучше ставить ящики. Кто был в Валенсии без труда узнает старинное здание бывшей таможни и сориентируется, где находится рыбацкий порт. Вся рыба живая. И не только рыба. и все продолжают прибывать, Даже все больше народу собирается на пристани. Перед отправкой на биржу весь улов моется, сортируется. Часть улова уже отсортирована, еще когда баркас был в пути. Самый хороший товар пойдет на биржу оптовикам. Не кондиция, то, что не подошло по размерам, будет предложено обычным покупателям. Благообразие улова поражает. Здесь осьминоги, и морской черт, и морской петух, и сибас, и головоногие, и моллюски, все что угодно. Вот этот лод отправился на пьер. Вот павильон для обычных покупателей. Уже идет бойка и торговля. Цены очень низкие. Позволяют выбирать. Люди торгуются, просят доложить, сбивают цену, все это функционирует. Все баркасы прибывают в порт по своему расписанию, здесь нет никакого хаоса. Ящики этикетируются и рыба прибывает на оптовую розничную торговлю уже с информацией о, о том, кто поймал, где поймал и качество. Сейчас мы попробуем попасть в святая святых на торги Мне отказали, вот, снимать здесь нельзя Но в любом случае мы увидели самое главное Так как лоты движутся по ленте и показываются оптовикам здесь как раз подготавливается когда лот проходит через электронный считыватель покупатель видит сразу всю информацию о, об этом лоте кто поймал где как какое качество продукции и если его устраивает цена и качество он нажимает кнопку купить на своем пульте Это уже после торгов. Сюда мы попали уже без проблем. Видим, как оптовики забирают свой товар. Вся эта рыба скоро появится в магазинах. Или уже в видим в ресторан. Здесь мы видим, как оптовики грузят свои, свою добычу, фургоны. Немножечко обнаглею и загляну в холодильный отсек. Под видео я оставлю ссылку на статью с моими впечатлениями. И там же вы найдете время работы и местоположение рыбацкой биржи Валентии. Так как мы побывали на рудном базаре, мы тоже не остались, не ушли оттуда с пустыми руками. Давайте посмотрим, что можно купить там на 15 евро. Итак, три осьминожки небольших, килограмма 3-4 сибаса, дорада, даже скат. И невидомые неведомые зверушки.